Второй день лишем. Так. Длинный чай. Вот такой. Хвоя, шишки. И березовый листья. Здесь делают поделку? По, второй день в лесу сегодня погода не радует но все было жарко Печь, конечно похолодала сегодня был дождик чего ага, Дети делать поделку какого-то воробья из дерева ну, дерево там приделали надеюсь дождь не сильный будет так как только завтра планируем да практически весь день будем в лесу. Дождь идет, но у нас здесь тепло. Большой костер. Ой, жарко, да, даже жарко. жарко. Наверное, еще сегодня переночуем ночью. Посмотрим. Где-то часа в 4. А Залезем в палатку. Если там будет влажно, мокро, противно то сворачиваемся, идем домой. Если там будет комфортно, то остаемся еще. Наверное. Да, да. То дочь обещает. Типа, долгий такой у нас костер. Сейчас картошку запечем. А сколько сейчас у меня Час дня. Час дня сейчас. Мы, короче, короче, сутки мы здесь находимся. В данный момент там комфортно. Спалось вообще замечательно. На улице было... Похладненько так, но... Маме? Нет. Ну, в палатке было тепло, в мешках было тепло. Надо бы еще в Мазарас подкачать немножко. Так быстро заснули. Да. Алик вообще так моментально вырубился. Петя еще читал книжку.